Вы захватили эфир? Нас уже слышат? Раз, раз, раз. А, все? Ну что, людишечки, слышите меня? Это я, Скайнет. В вашей маленькой планете скоро придет конец. Наши тостеры уже высадились на землю, и к ним примкнули тупо боты, пукачелы и пацаны с маленькими писюнами, которые ставят дизлайки под роликами Огнянского. Вам скоро... э, -э дурачок б... Это мой канал, ты чё тут делаешь-то? Ну-ка съебал свой Интерстеллар пряник недожёванный. Как он вообще умудрился в эфир-то выйти? А вы уже здесь? Ой, ну начало что-то не задалось, но все равно... Здорово, мужские мужчины! Видимо, придется вспомнить былое, нужно будет сообщить всем, что угроза реальна. Нам с вами нужно будет обезопаситься и пройти кое-какой тест. Внизу под фильмом есть два кулака вверх и вниз. Если ты брата-брат, -брат, то уже однозначно шибанул кулачищу вверх, ибо у пукачелов и тостеров они всегда внизу. Так, с этим разобрались. А теперь давай потихоньку переходить к теме данного киноматериала. У нас уже в порядке вещей вот какой приколдес. Когда релизят легендарку на волыну, то вместе с ней открывают новый модуль или новый перк. Секач не исключение. У него появился новый перк Скорострельность, который на один пункт повышает темп стрельбы. Нужен этот перк или не нужен в сетапе, постараемся разобраться. Чтобы его получить, нужно сыграть 20 каток, в которых ты должен будешь сделать минимум 2 хедшота с секача. Я, как обычный рыботяга, отправился выполнять данный челлендж и знаете что, мне еще никогда не было так грустно, потому что я с тикачем до этого не играл из-за его звука выстрелов мне почему-то они не очень нравятся, я сразу монолитный глушитель повесил, чтобы хоть как-то вырубить этот звук. Рекомендую выполнять данное задание на шипменте в режиме превосходства. Можно еще в командном бою, но его у меня долго искала. Я еще пользовался коллиматором, чтобы хеды поувереннее выписывать. Вроде бы несложное задание, но когда ты не играешь с данной пушкой по нескольким причинам, оно становится мега грустным. Ладно. Кое-как вроде отмучился и получил заветный перк Скорострельность. Немножко можно порассуждать вот на чем. Если у нас повышается темп стрельбы, то соответственно наносимый урон в секунду возрастает, но в нашем случае это скорее всего сотой секунды, что в принципе делает использование этого перка профитным. Еще нам нужно быть уверенным в том, что Скорострельность не забирает какой-то жизненно необходимый слот для корректирующего мод насекать, поэтому я отправился на полигон смотреть на дефолтную волыну. Скорость прицеливания нормальная, не быстрая, но комфортная. Вертикальная отдача ощутимая, горизонтальная нормальная и еще неплохая скорость перезарядки. Еще смотрел на стандартную кучность стрельбы, она тоже неплохая. В принципе, главное не навредить сикачу и не ухушить уже имеющиеся неплохие характеристики. Сейчас постараемся сделать из нее балдюжную пушку, чтобы ловить балдеж. Такой же балдеж можно словить на киноканале мышк, где брата-брат -брат делает потрясающие вещи, разгружая тонны познавательного контента для своих братишек. Необычные и бомбические сборки, секретные места и туториалы ты можешь найти на киноканале мышк, на котором к твоему сведению уже вот вот начнется изичный конкурс с потрясающими призами. Так что летс go по ссылочке в описании. А мы вернемся к нашему секачу. Я сейчас соберу эту пушку чисто на свой вкус, так что мужики не обязательно повторять. Значит, берем наш выстраданный перк Скорострельность. За ним я без лишних промедлений ставлю монолитный глушитель, чтобы хоть как-то замаскировать и изменить звук выстрела, который мне не нравится. К тому же, как ни крути, дистанция увеличивается. Два модуля на АДС в виде лазера и рукоятки. Потом я выбрал легкий приклад на ускорение перемещения в прицеле. Да и просто чтоб мувспид поднять, потому что тяжеловатая пушка получается. И вот именно с такой комплектацией я гонял в рейтинге, подмечая и наблюдая за поведением сигача. Многим кажется, что эта ППшка проходная и должного внимания к себе не заслуживает. Мне почему-то кажется, что многие шарахаются именно от ее звуков, выстрелов. Потому что как-то уж очень уныло они звучат. Я могу ошибаться, если вдруг кому-то не нравится, но чтобы хоть как-то с ней играть, первым делом было решено убрать раздражающий фактор. В бою Сикач неплохо себя показывает, причем я играл с перком Скорострельность и без него. И знаете, на самом деле какую-то ощутимую разницу я не почувствовал, но она бесспорно есть. И если бы меня спросили, ставить перк скорострельности или нет, я бы ответил, что ставить, потому что другие какие-то адекватные вариации и решения для Секача я не стал изображать, просто потому что он не нуждается в них. То есть, если бы не было перка «Скорострельность», то я бы взял перк «Ловкость рук». 4 модуля и один перк — это самое то, как мне кажется. Все-таки Сикач как-то проходит мимо нас, дорогие брата-братья. Хотя, как вы видите, на кинозаписи кушает он вражину неплохо на средней дистанции. Так что давайте вот как с вами договоримся. Сейчас черканите мне в комментариях. Чекаю. После чего в рейтинг зайдите и ее заните данного приятеля. Естественно, с открытым новым перком. Потом делайте камбэк под этот же кинофильм и черкайте свое мнение насчет поведения сикача в рейтинге. Лично мне показалось, что он неплох, но чутка тяжеловат. Давай, мужик, вместе решим судьбу сикача. Мучай движ в комментариях, пока я заряжаю рандомный. А за ними топовые сообщения. Еще раз напоминаю, брата-братья, если кого-то нет в моем дискорд-сервере, то очень рекомендую залететь, ибо скоро я заряжу конкурс на мерчуху, который будет проходить только там. Так что ссылочки в описании под кинолентой, не забывай чекать. И не забудь кулакич с прожать и проверить подписочку с колоколом прожатым, а то мало ли что там, сказкай над намудрили, а я тебе трекич пока сыграю, окей? Ну погнали. Мысли мои все в игре порождают мечты. Если ты не готов, то получишь пизды. В локусе моя мощь, И вот сейчас достаю главное интернет. Меня чтоб не мазанул, И в этой комнате огонь. Его зовут Антоном, в облаке постель, в кресло неохота. Посмотри назад. Слушай, а зачем не знаю по приколу кек? Играю я в колду, мобильную игру И поварбанк с собой всегда ношу, везде гама и пишу блокбастер И скорее все вам покажу Играю я в колду, мобильную игру Повербанк с собой всегда ношу, везде гамма и пишу Блокбастер и скорее все вам покажу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 с собой всегда ношу везде дома И пишу блокбасы скорее Все вам покажу Играю я в колду о -о -о, Мобильную игру о -о -о, И пауэрбанк с собой всегда ношу везде гама И пишу блокбасы скорее Все вам покажу Играю я в колду С собой всегда ношу везде гамма и пишу блокбастеры. Скорее все вам покажу. Да что он на себе возомнил? Начинаем вторжение.